Так, вот у нас идет труба Это питьевая вода Одессы Южная Вот она дальше идет на те элеваторы и поехала на город Южный Вот у нас вот, короче, и у нас проблема у города Южном, почему люди переплачивают за воду? Не знаю, какой это километр, но напротив меня Южный порт или даже по другому ОЗПК, да или как ОПК, ОДесский припортовый. А ОПЗ, ОПЗ города Южный. Тиз, вот отсюда вот так вот уже месяц, а может а и больше. Течет вода с очень большим напором Чтоб вы понимали Вот я только что набрал воды Смотрите как просто сносит бутылку В общем Как-то так Так что да, дорогие жители города Южной Будете теперь знать почему вы переплачиваете За воду или почему ли Вообще у вас ее даже нету Или не доходит Так что видите тут вода Представляете, в день, вот, с 8 утра до 8 вечера тут примерно вытекает, наверное, около 50 тонн воды. А потом это все списывают на людей, на жителей, что они воруют воду и так далее, и т.д. В общем, как-то так. Опа. Вот такой вот хомут большой, и вот так вот она льется. Даже радуга есть. Представляете, какой хороший напор, что даже радуга есть. В общем, как-то так. Делайте выводы или приезжайте всей толпой, заваривайте эту дырку и у вас ваши все проблемы решены. Вот это вот здесь.